Приветствую всех! В этом видеоуроке мы разберем как можно скачать видео с ВК. Ну, многие сталкивались с такой проблемой, что в сообщениях в личных а, нету. Если вы ну, просто в сообщения не видео, которое ну, пользователь винул вам, вы не сможете ни добавить свою видеозапись, ни скачать. Ну вот в этом видеоуроке я хочу как раз показать как это сделать. Раньше, конечно, я использовал видео кэш Программка позволяет а, с помощью. Ну, просмотр видео. Это видео отправляется в кэш. И эта програмка определяет как раз а, через кэш видео определяет. Но почему-то она то работает, то не работает. То есть не на все видео, она, а как бы на пашет. Второй способ как раз я нашел это с помощью одного браузера Maphon. В чем его суть? У него есть встроенная утилита по сути снифер, а, буфер. Это 3.8 версии, если что. И здесь показывают все видео, которые были просмотрены в этот период. Ну то есть сейчас покажу как это работает. Ну вы увидели, что у нас пустая видео открываем бк ну, у меня была цель скачать видео а, мне вот друг скинул со мной видео мне его надо было скачать сейчас мы его откроем нажимаем просмотр выключим звук и вот смотрим видео и вот оно появилось нажимаем проверяем Вс проходится. Угу, давай еще немножко осталось. По сути, тот же самый кэш. Вот у вас все оно проглотилось. Вот наше видео, которое мы нашли. Закрываем, нажимаем просто галочку Закачать Нам выдается закачка файла Адрес как раз нашего Видео, куда сохраняем Ну, давайте я покажу, давайте куда Да, на рабочий стол Вот сюда кинем вторую папку да. И назовем его А, тест Все, сохранить Открываем папочку. Вот наша папочка. Так, стоп. Открываем видео. И вот наше видео скачалось. То есть вы спокойно можете по свету его заливать в любое место. На этом видеоурок я э, заканчиваю. Спасибо за просмотр. Надеюсь, видео будет полезно вам. А так подписывайтесь на канал. А помощь с компьютером. И вступайте в мою группу. Всем спасибо и до свидания.